хотите научиться делать вкусную и полезную заготовку на зиму из свежих яблок, здесь я расскажу, как приготовить домашнюю яблочную пастилу, в нее не добавляются никакие консерванты и даже сахар. Если сорт яблок кислый, то готовую пастилу можно присыпать сахарной пудрой, растительное масло можно и не использовать, но так пастила легче отходит от фольги и тем более от пергаментной бумаги. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Первым делом яблоки нужно вымыть и разрезать на четвертинки, желательно удалить сердцевину, шкурку снимать не нужно. Подготовленные яблоки нужно виоложить на противень, равномерно распределите их на нем, закройте яблоки фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов, запекайте яблоки около 20 минут а затем переверните их на другую сторону, снимите фольгу и допеките еще 10 минут. Готовые яблоки протрите через сито. Чтобы получить яблочное пюре, теперь устелите противень фольгой или пергаментной бумагой, смажьте его растительным маслом, выложите на противень яблочное пюре, распределите его очень тонким слоем. Духовку включите на самый маленький огонь, Поставьте туда противень с оставьте дверцу духовки при открытой. Начинайте высушивать пастилу, это займет около полутора часов. Затем пастилу достаньте и остудите. Проверьте ее консистенцию, она не должна мазаться и липнуть. По структуре пастила должна быть, как плотная кожа, гладкая и упругая. При необходимости ее можно досушивать до 3 часов. Подписавшимся, больше вкусностей. Готовую пастилу нарежьте на полоски удобной ширины и отделите от фольги, благодаря растительному маслу отходить от фольги пастила должна легко, чтобы сохранить пастилу на зиму, ее лучше упаковать в плотно закрывающиеся контейнеры, слегка присыпав каждую полоску крахмалом. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Яблоки, 2 килограмма.